Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом ролике вы узнаете, почему не нужно бояться расширенной кольпоскопии и обязательно на нее сходить. Пожалуйста, досмотрите это видео до конца, чтобы разобраться в этом вопросе. Попробуем вместе разобраться, что же это за метод расширенной кольпоскопии. Давайте начнем с того, кому этот метод называется. Означается. К проведению расширенной кольпископии имеются четкие показания. Это когда у пациентки выявлен вирус папиллома человека высокого онкогенного риска, который может приводить к предраковым заболеваниям и раку шейки матки. Также визуальные изменения шейки матки, настораживающие доктора. И плохие маски. На онкоцитологию. Если вам врач назначил кольпоскопию, не надо этого бояться. Этот метод не означает, что у вас стоит какой-то серьезный диагноз. Это лишь диагностическая процедура, которая поможет выявить состояние шейки матки и своевременно пролечить вас. И даже если кольпоскопия подтвердит какой-либо диагноз это хорошо, потому что он будет поставлен своевременно и вы сможете быстро вылечить данное заболевание. Расширенная кальпоскопия это безболезненная процедура. Специальной подготовки не требуется. Врач обрабатывает шейку матки специальными растворами. Начинает с 3% раствора уксусной кислоты, которая вызывает легкое жжение, быстро проходящее. А затем обрабатывает шейку раствором люголя на основе йода который не вызывает каких-либо ощущений. При помощи кольпоскопа под 30-50-кратным увеличением рассматривает состояние вашего эпителия шейки матки и выставляет заключительный диагноз. Как видите, нет ни одного повода бояться кольпоскопии. Это абсолютно комфортная и безопасная процедура. Если вам ее назначили, обязательно соглашайтесь. В Альфа-центре здоровья установлены самые современные кольпоскопы, а наши опытные и чуткие доктора позволят провести расширение Кальпоскопию совершенно безболезненно и комфортно для вас. Чтобы записаться на кальпоскопию, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.